Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина И сегодня я вам расскажу, как достичь, достичь шестого уровня за один день За один, реально за один Ну перед тем, как я вам расскажу, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и мы начинаем Итак, для этого вам понадобится ваш аккаунт, на котором вы хотите шестой уровень Ну типа подарки дарить, да, копилка проще говоря и другой аккаунт, с которого вы будете заказывать сами себе, это мой основной аккаунт, я себе заказывал, у меня было 10 тысяч кристаллов, Потратил я всего 1000 кристаллов, чтобы достичь 6 уровня, реально 1000 кристаллов, вот, и поэтому это все, потому что вам больше ничего не надо, ну, типа, можете еще попользоваться модом на кристаллы, типа, на этот аккаунт, на котором будете себе заказывать, включаете мод, и все, у вас накапливается кристалл, вы ждете, ждете, и все, и потом идете работать в кафе Санта Моника, и больше не в какое, потому что там, во-первых, больше денег, во-вторых, больше хп, и вы можете так работать каждый день, если нужно нужны аваконцы, конечно, на всех локациях. То есть, со всех локаций дается ХП. Независимо, поработали ли вы, или то и то сделали. Вам кажется, что уже ХП не дадут. Нет. Вы идете на другую локацию, и вам снова их дают. Максимальный лимит ХП за день это 15 тысяч. ХП. Ну и на этом, собственно, все. Итак, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока, пока.